600 рублей с нуля за 2 часа. Трейд умер. <реклама> Здрасте, пока все трейдеры отправились работать на завод, я решил запустить новую рубрику с кейса до бандамы. Ебать я придумал, да? Простите, почему я не стал создавать новую схему КС? Да все просто, тупо из-за принципа. Пошел нахуй, гейп. Итак, это видео не первая часть рубрики, а своего рода подготовительная. Давайте я немного расскажу цели данной рубрики. Первая цель. Любая аркана в Доте 2. Да-да, не удивляйтесь, в этой рубрике я буду трейдить и в Доте, и в других играх. Так, не сбиваемся. Вторая цель. Все арканы в Доте 2. То есть 10 штук, а это примерно 300 долларов. Да, я знал, что аркан на самом деле 11, но на виспак купить аркану нельзя. Третья цель это вот эта красная пиздатая бандама в пубге за 360 долларов. Заинтересовал? Вы видите, уже видели фрагмент в начале видео. Так вот, он взят из первой серии, которую я выложу на канал, как только мы наберем под этим видео 200 лайков. Поэтому не ленись, тыкни на лайк и я спалю тебе схему. Итак, подготовка. Начнем с PUBG. Первым делом на нужен начальный капитал. И тут два варианта. Либо идем сам PUBG и делаем следующее действие. Начинаем игру. Подбираем предмет Делаем все возможные действия По типу прыгнуть, лечь и так далее И леваем, За что нам дают 30 батлл-поинтов. Кейс за 2 доллара стоит 1200 батлл-поинтов, То есть вам придется повторить все это примерно 40 раз На что у вас уйдет примерно час После чего вы покупаете кейс Есть еще второй вариант Это перейти по ссылкам в описании к видео Забрать халяву и собрать максимально выгодные для вас сайты По папку и доте в, в итоге в любом случае Свой кейс за 2 доллара вы получите Что с ним делать дальше? Все просто Самым выгодным решением для нас будет выставить его на Ops В момент снятия видео Ops еще не добавил Подписку для предметов в PUBG Из-за этого комиссия была 10% Но это мне не помещало Так как по PUBG нормальных обменок пока что нет Я решил потрейдить на рулетках И тут дела обстоят так Юзал я PUBG Empire, The PUBG и PUBG bets. Самой выгодной рулеткой была PUBG Empire, ибо круги с этой рулеткой и опсом составляли примерно 20%. Это с учетом 10% комиссии. Однако эта хуйня забанила меня буквально через 3 обмена. При том, что я максимально не полился, использовал VPN, поменял ники и отыгрывал на одном цвете. Так что если будете работать с ней, вам нужно быть пиздец каким аккуратным. Вторая рулетка, до пабк. Парни, просто не лезьте на эту хуйню. Там настолько... Конечена отыгровка, что просто пиздец. Вкратце, вам придется отыгрывать сумму диапозита о стоимости пушки, которую вы вывели с сайта. Ну и рулетка папка Bets. Самая нормальная рулетка из всех отыгровка тут простая: 50% диапозита. Круги по 10% собственно делать можно. Однако все равно советую включать VPN. О нем мы еще поговорим. Теперь парсер цен, который я буду использовать для трейдов PUP это трейские. Почему именно он? Все очень просто. Это единственный парсер, который скупил весь шмот по PUBG. Это значит, что у них есть полная база оверстоков на любые сайты, связанные со шмотом пап Также с недавних пор все функционалы данной таблицы стали бесплатными. Настройки по этой таблице вы сейчас видите на экране. Теперь поговорим о VPN и отыгровке. Санек специально для вас сделал эксельку с отыгрышем на краше и рулетках с четырьмя цветами. Эту Excel я залью на Яндекс и скину тоже в описании. VPN я использовал от Windows Scrape. Элементарная регистрация, а после подтверждения почты, в которой мне даже Чак Норрис лайк поставил, вам дают 10 гигабайт трафика бесплатно. В общем, ссылочки также оставлю в описании. На этом все. Если хотите, чтобы я выложил видео схемой по доте для маленьких банков как можно быстрее, то набираем 200 лайков и подписываемся на канал. Ну а теперь лучший коммент.